Друзья, всем привет! Предлагаю вам сделать невероятную красоту из самых обычных бумажных салфеток. У меня после праздников остались вот такие нежно-розовые и белые. Берем салфетки, расправляем. Я беру одну розовую и четыре белых. Можно взять пять белых, пять розовых. Если у вас есть бордовые или желтые, они тоже подойдут. Складываем их вот так вот. четко по контуру 5 штучек. Теперь вот таким вот образом нужно сложить эти все пять салфеток гармошкой. Не особо важна ширина гармошки. Вот так вот просто складывается наши салфетки. Вот я немножко не угадала длину. Можно лишнее, в принципе, обрезать. Можно пересложить так, чтобы не было лишнего ничего. Ну, я обрежу. Вот так вот это все сложили. Теперь берем обычную ниточку и посередине завязываем наши салфетки. Ниточка может быть любая, любого цвета ее видно не будет. Вот, что получается, теперь нам нужно закруглить вот эти края. Для этого берем ножницы и стараемся сразу весь слой салфеток вот таким образом обрезать. Если что-то немножко лишнее, можно всегда подровнять это не страшно. И с другой стороны. вот таким образом теперь раскладываем это все и формируем цветочек вот так если у вас два цвета салфеток то располагаем его вверх э, тем цветом который вы хотите чтобы был в серединке и теперь самое интересное. Нам нужно просто вот так вытягивать слой за слоем салфетки в центр. Это нужно делать аккуратно, чтобы не оторвать кусочек салфетки. Каждый слой мы разделяем и подтягиваем в серединку. Так по кругу это все делается легко и просто. Если у вас получилось вытянуть сразу два слоя, можно разделить их, уже когда вытянули, так даже удобнее. Вот таким образом. управляем руками и потихонечку по периметру с краю подтягиваем просто салфетки в центр это делать очень просто главное сильно не тянуть вот таким образом нам нужно все салфеточки вытянуть наверх то есть разделить между собой получается очень нежный и вполне реалистичный цветок пиона если что-то торчит вам не нравится можно подрезать ножницами вот такой цветочек я немножко верхушку срезала вот как раз если вы располагаете другого цвета салфетку в середине то получается такой градиент но можно и одноцветные сделать Теперь я еще хочу сделать бутончик. Для этого просто сминаю салфетку вот таким образом и закручиваю ее в шарик. Немного подминаю и получается вот такой вот бутончик. Край салфетки закручиваю и если есть лишнее, то обрезаем. Можно взять проволоку или шпажки. У меня вот есть под рукой шпажки, и я приклею наши цветочки на шпажки. Буду использовать клей пистолета. им удобнее всего. Если у вас нет, можно каким-нибудь другим клеем это все приклеить. И бутончик немножко раскрываем внизу, проклеиваем и вставляем шпажку. И закручиваем. Вот таким образом. У меня остались кусочки вот такой вот зеленой салфетки. Можно взять гофрированную бумагу, она даже, честно говоря, пачка, по-моему, стоит дешевле, чем цветные салфетки. Вырезаем листочки. Произвольные формы, такие среднего размера. Можно вот так их немножко подкрутить, можно не крутить. И приклеиваем наши зеленые лепесточки к бутону и как раз закрываем вот это место склейки можно кстати просто шпажки покрасить в зеленый цвет или акриловой краской или даже зеленкой в принципе можно если нет акриловой краски зеленой можно обмотать тейп-лентой или кусочком салфетки или гофрированной зеленой бумаги. Я обмотаю вот так вот свои, своими остатками зеленой бумаги. Краешек подклеиваете, зажимаете и потом просто вот так вот держите и скручиваете. Очень просто, оно хорошо плотно прилегает и не нужно все смазывать клеем, можно только в конце немножечко закрепить и все. То же самое мы делаем с большим цветочком. Можно приклеивать лепестки вниз, но их не сильно видно. Можно не приклеивать. И шпажку можно покрыть точно так же краской или бумагой. Вот таким быстрым, простым способом у нас получается очень даже реалистичный, красивый букет пионов. Цвет их может быть такой, как вам нравится, или из тех салфеток, которые у вас есть. Выглядят они очень симпатично, и делается очень просто и быстро. Друзья, кстати, <laughs> эта вазочка сделана из тех же самых салфеток. Подсказку на мастер-класс, как сделать такую вазу, я оставлю вверху в этом видео. Смотрите, пожалуйста. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я поделюсь с вами идеями творчества из самых простых, самых доступных и дешевых материалов. Девиз этого канала – создаем своими руками красоту из всего, что под рукой.